Гном 42 стал практически именно тем релизом, которым, возможно, изначально должен был стать Гном 40. Создание библиотеки Адвайта и переход на нее — это одно из самых глобальных изменений в Гном за много лет, которое повлияет на будущее развитие экосистемы Гном. Но как повлияет Адвайта на будущее Гном, другие окружения и, возможно, даже кастомизацию? Ранее приложения в Gnome использовали только библиотеку GTK для разработки приложений. Все изменения в приложениях Gnome были связаны с изменениями в самой GTK. Например, если разработчики хотели изменить дизайн, то делали изменения в GTK, что часто создавало какие-то проблемы. Многие часто на это жаловались, что приходилось переписывать приложения потому, что какие-то компоненты в GTK удалили или заменили. С переходом на адвайта, приложения стали эксклюзивами Gnome, они не должны быть совместимы с другими окружениями. Но я проверяла как адвайта приложения выглядят в других окружениях, выглядят они нормально, в elementary OS например, визуально они выглядят довольно приятно, что интересно, даже иконки там используются такие же как у elementary, потому нет сильного ощущения, что это потусторонние приложения. В первую очередь Адвайта нацелена на удобство для разработчиков, она позволяет строить приложение, которое будет сочетаться с общим стилем дизайна Gnome. Причем, что важно, никто не ограничивает разработчиков только одними правилами дизайна Gnome. Можно создавать довольно разнообразные внешние приложения, которые будут иметь свои собственные узнаваемые черты, выходящие за рамки стиля Gnome уже появились некоторые приложения, которые используют библиотеку Адвайта, если на них глянуть, то сложно сказать, что это типичное приложение для Гном, в этом и смысл Адвайта, разработчики имеют намного больше свободы, чем это было раньше. Также Адвайта позволяет создавать адаптивные приложения, точно так же, как с помощью LibHandy. скажу даже более, над библиотекой Адвайта работали разработчики LibHandy, поэтому там адаптивность работает также хорошо. Рассказывать о кастомизации долго нет смысла, кастомизация Адвайта приложений работает нормально, хотя ранее многие утверждали, что приложение Адвайта будет невозможно кастомизировать. На самом деле это возможно, только не так как это делалось раньше. Я видела на Reddit-пост, где показали один способ, как это можно сделать, причем даже Flatpak приложения тоже можно видоизменять. По моему мнению то, что все еще есть возможность видоизменять приложение, это плохо, ведь подобное все портит и ломает все приложения, это как вандализм. Все же, многие разработчики против того, чтобы их приложение как-то портили, возможно стоит создать защиту от кастомизации. Конечно же, Адвайта будет развиваться в дальнейшем, так как еще не все реализовали из задуманного, например инструмент для создания анимации все еще находится в недоработанном виде. Есть информация о том, что появится в будущих обновлениях Адвайта, они запланированы к выходу Gnome 43. В Адвайта добавят довольно очевидную функцию для персонализации, которая есть в любой нормальной операционной системе, это цветовые акценты. Самое интересное, что я в предыдущем ролике это предсказала, ведь теперь это уже подтвердил один из разработчиков Gnome. Цветовые акценты, как я поняла, должны будут влиять не только на сами цвета в гном, но и на цвета в приложениях. По задумке цветовые акценты также будут работать в любом окружении, или гном, или плазма, или еще в чем-то, нет разницы. Но не все приложения обязаны будут поддерживать их, это уже на усмотрение самих разработчиков приложений. API перекрашивания, по сути это будет легальный и упрощенный способ перекрашивания приложений, без изменения каких-то системных файлов, как это работает сейчас. Да я думаю, что на этом все, вроде рассказала что хотела. Если вы не согласны с моим мнением, можете поставить дизлайк или написать альтернативное мнение в комментариях.